Итак, здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. На волнах Сангейцы радио у нас сегодня передача Терра Инкогнито и ведущий Владимир Гершанов. И наш гость, который уже стал по праву своим, преподобный святой отец Михаил Ципис, который сегодня присутствует у нас на эфире и расскажет нам кучу всего интересного. И главное, знаете, у нас такая тема сегодня острая, обоюда острая, как лезвие самурайского меча называется, она любовь. Так что же такое любовь, вот об этом мы сегодня и поговорим в пределах нашего абсолютно прозрачного и живого эфира. Телефон 847-226-9955. По этому телефону вы можете с нами связаться, задавать свои вопросы. Мы с удовольствием вам на них ответим. Так, Михаил, здравствуйте. Я вас приветствую, дорогой Владимир. Я вас приветствую, дорогие наши радио, теле и интернет-слушатели. Итак... «Любовь». «Любовь» – это такое слово, очень известное, употребляющееся в нашей жизни очень часто. Я думаю, что это слово употребляется чаще всего. Наравне со словом, скажем, «мама», «папа». В общем, это бесконечно повторяющееся слово. И вот, вы знаете, прожив вот почти 60 лет... Я себе несколько лет назад задал такой вопрос. А что же такое любовь? Я начал наблюдать за своей собственной жизнью. Начал ее анализировать. Начал ну, присматриваться к своей семейной жизни. К своим отношениям со своей родной, любимой женой. И я выяснил, что любовь, это такое слово, которое бы неплохо бы проанализировать. Неплохо бы его, скажем так, разложить в такой спектр. Спектр оттенков чувств. И вы знаете, я занялся этим вопросом. У меня на это ушло, ну, где-то так, скажем, не более 3-4 дней. Я взял... Книгу афоризмов «Мировые высказывания лучших, как говорится, самых известных людей о любви». Вова, я перерыл где-то, ну, скажем, три толстых книги, mm. э, значит, афоризмов. Где-то около 250 афоризмов я когда просмотрел, я пришел к выводу, что повторяются определенные семь чувств. Эти так. семь чувств я записал семь оттенков, и я пришел к выводу, что любовь – это совокупность семи оттенков. Вот я всегда привожу такой легкий пример. Мы берем солнечный луч и раскладываем его на, как это всегда известно, знаете, вот радуга, да, она имеет свои цвета. Спектр. Спектр цветов. Ну, и значит, каждый охотник, охотник желает знать, где... Сидят фазаны, да? Ну, ну, если он на фазанов охотится, соответственно. Да. А если он находится на медведе, то ему эти фазаны, знаете ли, до голубой звезды Сиона. Да, и вот получается, что каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. Это красный, оранжевый, голубой, э, синий, э, э, там, э, фиолетовый и, и так далее. Все эти цвета мы знаем. Я пришел к выводу, что любовь начинается с первого, очень важного момента. Как бы ты ни говорил, как бы ты ни думал, всегда первый момент – это что? Внимание к субъекту любви. Люди встретились глазами. Или это любовь с первого взгляда, или это любовь со второго взгляда, но человек уже обращает внимание на субъект своей любви. Кстати сказать, в данном случае моя теория, она распространяется не только на отношения мужчин и женщин. И этот, этот же самый принцип мы можем приложить и к вопросу «любовь к творчеству», любовь к искусству, любовь к работе все что связано со словом любовь обязательно если это набор всех этих чувств, значит это полнота любви вот сейчас мы начинаем Итак володя с чего мы начали первый вопрос ну конечно с любви. Да. Ну а первое, что я назвал фазанов. фазанов. Не, нет, фазанчики уже улетели. Okay. Их распугал охотник. Вопрос какой? Внимание. Внимание. Первый вопрос это первый момент, первая отмена. К объекту любви. К субъекту. К субъекту любви. Субъект. Ну почему бывает и объект любви? Да, Человек может любить уже... машину, например. Совершенно верно. Или деньги. Совершенно. Такой Наверное. вот момент, понимаете, но... любовь бывает разная, жидкая и газообразная, я думаю, что люд... всякая любовь бывает Абсолютно, но я думаю, что людей больше всего волнует э, субъективная любовь к живому существу Вы думаете Скорее всего, человека к человеку, но еще более всего, я бы хотел бы сегодня поговорить о любви мужчины к женщине А как же А как, же, а как же любовь к Господу нашему? Я понимаю. Мы уже об этом, нас, мы об этом уже говорили и говорили и будем говорить. Начинается то, с чего с внимания к Святому Духу, общение со Святым да, Духом. И аминь. Вот. с внимание к Отцу и Сыну и Святому Духу, с внимание к Богу. Да. Сейчас мы говорим о, я думаю, в наше время это очень важная тема. Это отношение мужчины и женщины, и мы продолжаем, как говорится, эту теорию и углубляемся в нее для того, чтобы люди не потеряли интерес. Два противоположных пола, один другому. Чтобы они пришли к консенсусу, к общему знаменателю. К этим чувств, Вот к этим чувствам гармонии один другого. Потому что я очень хочу, чтобы на этой земле эти чувства задержались как можно дольше, как можно больше. И как можно, как говорится, мы продолжали эту традицию любви. Итак... Я предлагаю сегодня теорию любви. Это моя mm -hmm. личная теория от Михаила Цыписа, которая пришла ко мне как откровение два или три года назад. Так. И я сегодня хочу ее изложить. Теория моей любви. Mm -hmm. Итак, первый оттенок – это внимание. Так. Встретились два человека. Вы помните фильм «Анатомия любви»? Это был, где Барбара Брыльская играла, там еще uh -huh. кто-то. Они встретились где-то там на, в картинной галерее, на какой-то выставке. И вот в этом фильме показывается, он посмотрел на нее, она посмотрела на него, все, внимание, внимание. Почему-то много женщин вокруг, почему-то много мужчин, но человек выбирает кого-то одного. Ну, понимаете, оно по-разному бывает вообще. Вообще-то в жизни бывают полигамные, так да. сказать, мужчины. Но мы в любом случае, знаете, даже полигамные мужчины... Он всегда говорит каждой женщине, что он ее любит, как никого другого на белом свете. Вы думаете? Да, ну, конечно. Об этом говорят. Почему же они успешны? Потому что они очень внимательны каждой своей женщине. Но это, знаете, как говорится, в Библии описывается, что у царя Давида было много жен, было когда-то период многоженства. Сегодня это уже другое время. Кто-то себе это может позволить в мусульманском мире, кто-то в христианском, кто-то в летарь обществе сегодня мы говорим о самом принципе да о самом принципе и так первое это внимание что же такое внимание внимание это ты не отрываешься угу. от субъекта так. игнорируешь все вокруг и внимательно внимательно относишься к субъекту любви ты изучаешь его ты смотришь на него очень-очень сконцентрирован в своем взгляде. Вот с этого начинается любовь. Внимание. Кстати mm -hmm. сказать, внимание, сконцентрированный взгляд — это чисто физиологическое, физическое такое да. явление. Но переходим уже к вниманию более в глубоком понимании. Что значит внимание? Внимание ⁇ это значит внимательный. Угу. Ты внимаешь... Внима... Да, вот я хотел только сказать, да. Ты есть... впитываешь энергию, ты, по-английски, поглощаешь энергию. Что же хочет этот человек? Как это... собачка. Да, что же хочет эта женщина? Да. Какая ее потребность или что хочет субъект любви, ты к нему крайне-крайне внимательный. Вот я приведу такой пример. Встретились первый раз. Парень и девушка. Uh -huh. И вот, вы знаете... Like first be... date, первое свидание, да? Да, вы первое имеете? свидание. Я бы даже дал бы такой совет. Вот, например, если вы хотите узнать, или вы действительно интересный человек, я даю такой практический совет. Он немножко юморной, юморной но мне кажется, он принесет успех многим людям, кто ищет хорошую избранницу. Так. Или она в гармонию. Итак, первый совет. Встретились, и он нечаянно, не взначай, должен во время беседы ей сказать, а, что-то коленка... А, что-то что колен... коленка болит? Коленка болит, коленка, или локоть, или вот... Вот тут вот что-то вот... Я уже три дня... Ну, могу... пускай это будет коленка. Коленка, да. Что-то коленка болит. Да. И все, и сказать. А, да ладно, это не будем обращать внимания. Так. И вот тут, тут. Это первый тест. Если эта девушка после этой встречи не позвонит ему, видите, Вова, я правильное ударение uh -huh. делаю на слово «позвонить». Да, да, да, да, да Если да, она да. ему не позвонит через пару дней и не спросит, скажи, пожалуйста, дорогой Петенька, а как твое коленка? если она у него не спросит, если она не обратила внимания, что у него что-то болело, и он невзначай это сказал, она была невнимательна, и ей на него... Наплевать, это уже первый тест угу. Вова, представляете, как это интересно да. Это уже практический совет, Владимир Да, это просто слышал. проведение какое-то Я даже вам Володенька, хочу сказать скажите, пожалуйста, где Вашими же... устами, Михаил, глаголит вообще Господь да? Так, сейчас? теперь дальше идем А какой же второй оттенок во У -у -у. взаимоотношениях в этом, какой же? в этом спектре чувств под названием Одно слово любовь А второй, Володя, понимание Понимание. А вот тут мы переходим к углублению в этот оттенок. Угу. А что же значит понимание? Ну, без понимания невозможно внимание, правильно? Конечно. И как раз бы я сказал, без внимания мы же не перейдем к пониманию. Ну, хорошо, пусть будет так. Вы хотели бы, чтобы я вообще поставил на первое место понимание, а на второе внимание? Ну, будем так, Володенька, ведь как да. спектры? Они же не строго между собой имеют границу. Они переливаются, потому же это и гармония, потому это и радуга. Правильно? Это спектр. Спектр угу. – это когда один что, цвет, оттенок, переходит незаметно в другой. В другой. Дисперсия Итак, света называется. Абсолютно. Володенька, спасибо, пожалуйста. Я же в науке не очень высокий. Пожалуйста, спасибо. Так мне за что. Вы очень внимательны ко мне. А между мной и вами сейчас какая Дух человеческая Святой любовь. И Дух Святой. Потому что вы внимательны да. и понимательны. Итак, Аминь. Володенька, слово понимание включает в себя. Вот что вот встретилась девушка с парнем. Она же должна понять, кто перед ней. Ну, конечно. Кто этот человек, что за личность. Да. Она должна невзначай поинтересоваться его гороскопчиком. Угу. Она угу. должна невзначай поинтересоваться его родословным. Опять же, не болит ли коленка? А у дедушки ли не болела тоже коленка, например. А может, чего? А кто вы вообще? Из какого рода племени? Да. А чем занимаетесь по жизни? А что вы и кто вы? А ваш э, гороскопчик, а ежели он, этот гороскоп вообще, как, э, извините, кирпич на голову, и он ей не в гармонию, и тут начинается исследование, после первой же встречи, а может быть, даже и до встречи, идя на нее, угу. она уже собирает на него маленькое духовное досье. досье. И вот тут вот она понимает, что если этот человек полюбил музыку, и он продюсер, значит, он будет ездить, он будет общаться с другими мужчинами и девушками, он будет, он будет занят, она должна понять с кем она хочет и пров... простить да да а, но к этому мы еще Володь... но если он шахтер например да, да это значит что он почти пол жизни проведет в шахте совершенно верно володя внимание переходит в понимание да третий оттенок владимир третий оттенок вова вы ахнете уважение. О, да, о, да. Ну, и это, вот это тут такая я, редкость вообще. Володенька, и, и тут я перехожу к тесту. Так. Практический тест. Кстати сказать, если девушка на первом свидании не спросила о родословной, не спросила о маме, о папе, если она только сидела, смотрела на его галстук, на его туфли, на его перстень и спрашивала, где, сколько денег он зарабатывает, но не спросила, о нем как о личности, uh -huh. уже можно сделать вывод, что она не собирается понимать его как личность. Uh -huh. Это очень важно. Переходим к третьему. Уважение и сразу практический тест. А как проверить, уважает ли этот человек тебя уже, не став еще никем для тебя uh -huh. в этой жизни с официальным статусом. И я предлагаю следующий тест. Так. После первой встречи, когда... Она позвонила через три дня и спросила, как его коленка. На первой встрече она поинтересовалась его личностью, его гороскопом, mm -hmm. его родослом, его родом деятельности. Второй тест, он идет с ней куда-нибудь на вечеринку, mm -hmm. где присутствуют другие люди. И вот тут ему нужно умышленно, или ей, или ему сделать тест на уважение. Какой? Он должен что-нибудь сделать, какой-то ляпсус. Mm -hmm. Умышленный, ну, например, он должен как-то залезть в карман, вытянуть что-то из кармана и забыть засунуть карман обратно. То есть карман телепается, ну, вот внутренняя часть кармана. Mm -hmm. Или он должен какую-то оплошность сделать и специально посмотреть. Во-первых, или она смотрит за ним, или он за ней, или же подойдет она аккуратненько этот карманчик, Засунет ему обратно, сделает так, чтобы никто над ним не посмеялся. Защитит ли она его от насмешек в этой, ну, нечаянной оплошности? Это только пример вариантов для проверки на уважение. Уже с первых знаком моментов знакомства их масса. Это пусть работает ваше воображение. Но надо посмотреть, как проявить себя личность или же выпить лишнего. -хо -хо. слегка, и что-нибудь болтать, и посмотреть, как она скажет. Да, типа, а вот если она будет рядом и скажет, «Тихо-тихо-тихо, пожалуйста, не беспокойте моего дорогого там, друга, друга я забочусь о нем, я попрошу вас, пожалуйста, без насмешек, пожалуйста, успокойся, я тебе все помогу». Вот если это проходит, после нескольких встреч, уже у человека есть начатки уважения, Итак, я повторяю. Внимание, понимание, уважение. Первые три мы прошли, а у нас впереди еще четыре владения.